Если вам интересно, как приготовить шоколадный крем пломбир, густой плотный, для пирожных и тортов, оставайтесь со мной. Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить шоколадный крем пломбир на сметане. У меня есть на канале крем пломбир обычный классический ванильный. Сегодня, так как было много вопросов по поводу шоколадного крема, как добавление какао, готовлю шоколадный крем пломбир. Значит, Для этого мне понадобится кастрюлька с толстым дном. Хотя нет, в ней я уже готовила. Покажу, как в обычной миске, вот в такой эмалированной, можно также заварить без проблем крем. Можете заваривать на водяной бане, как хотите. Можно, так как я сейчас буду показывать, просто ставлю на огонь и заваривать. Сначала замешиваю венчиком, затем миксером. Буду смотреть по состоянию массы. Мне понадобятся весы. Затариваю. С учетом того, что у меня будет э, идти в состав мука и какао, плюс сахар и яйца, э, я сметаны возьму 250 грамм. Причем, заметьте, сметана у меня обычная 10%. Э, рецептов крема пломбир масса, уйма очень много. Если вы хотите прям натуральный крем мороженого пломбир, Тогда делайте на сливках и ищите такой же рецепт на сливках. Мне очень нравится данный рецепт. Он отлично держит форму, так как крем на сливках. Он будет более нежный, такой вот, какой-то воздушный. Соответственно, это то же самое, что сравнивать два крема. Крем на сливках обычный, ну то есть сливки взбитые так, с заварным кремом. Разница есть? Есть. Я вбиваю два крупных яйца. Ну и для наглядности просто взвешу, потому что многие спрашивают, какой вес яйца, какой размер яйца. Я не знаю, я беру крупные, я их никогда не взвешиваю. Средние яйца, крупные, все подойдет. Я возьму две столовые ложки. Это столовая ложка. Кто-то смотрел, говорил, это у вас десертная, нет, это у меня столовая ложка муки. Ну вот так, одна и две. От количества муки, еще раз повторяю, зависит э, как бы густота крема, то есть устойчивость крема. То есть, если вы добавите меньше муки, соответственно, крем будет более нежный, такой э, податливый, то есть он хорошо подойдет в прослойку для торта, допустим, в наполнение каких-то пирожных, но не для украшения. Он не будет сильно держать форму. И вот рисунок, если вы будете делать со звездочки или там, э, возможно, цветочки из шоколадного крема, я не знаю, что у вас на уме, тогда добавляйте больше муки. Соответственно, он будет плотнее. Вкус, на вкус это как бы не влияет. Так, муку добавила. И сейчас какао-порошок. Я добавляю. Так, 0, 1, 2. Сколько у меня получается? Ну вот, 30 грамм. Так, это 2,5 с половиной столовой лости. Ставлю 0. И сахар. Сахар регулируйте самостоятельно. Те, кто новички, вот иногда меня смотрят и задают такие вот вопросы. А что значит можно добавлять, а можно не добавлять? Это значит, что рецепт рабочий. Все зависит от того, что вы хотите в итоге получить. Если вас устраивает тот результат, который у меня, делайте все четко по рецепту. Если нет, тогда добавляйте больше сахара. Вдруг вам будет не сладко. Потому что вот в данный крем я делаю половину порции. так? На целую порцию удваивайте ингредиенты. На половину порции я добавлю 2 столовые ложки сахара. Мне этого будет достаточно. Одна. Две. Вот вы видите, 50-49 грамм. И венчиком сначала все перемешиваю до однородности. Еще, если у вас возникает вопрос, какое какао использовать? Я не знаю, какие есть виды какао. Я знаю, что в магазине продается какао. И можно его использовать. Есть именно детские какао-порошки растворимые. Я не знаю, подходят они или нет, сразу отвечаю на вопрос, можно ли их использовать или нет. Вы можете попробовать, а потом мне написать. Либо еще есть вариант алкализированное какао. Я тоже не знаю, в чем суть и как. Это гуглите, проверяйте и пробуйте сам, самостоятельно. Дальше мне можете просто прислать сообщение о том, что у меня получилось на таком-то какао. Было очень вкусно. Либо получилось невкусно. Ставлю на огонь еще момент в принципе в такой миске я завариваю крем постоянно потому что кастрюлька бывает занята там что-то варишь покушать туда-сюда она не предназначена отдельно для приготовления кремов вот и иногда по низу пригорает крем так вот сильно венчиком венчиком не шкрабайте в одну иначе если там пригорело то пригарки у вас будут потом в креме поэтому следите либо за огнем либо сильнее интенсивнее мешайте Пока не забыла, вот такой какао-порошок использовала я, 99,98 какао-продуктов, пачка 150 грамм. Стоит у нас рубль 80, по-моему, белорусских рублей. Еще момент, от того, какой вы сделаете огонь, будет зависеть, насколько быстро и интенсивно будет завариваться крем. Рекомендую меньше среднего, но если вы видите, что слишком сильно все хватается в комочки, и вы не можете разбить, делайте на минимум, либо переставляйте на маленькую конфорку. Прошло пару минуток, видите, у меня уже в дну начинает приставать, и я интенсивно мешаю, собирая все со дна, но не сильно нажимая как бы, на венчик, есть, чтобы взялось то, что нужно. Если вы делаете первый раз и боитесь, что у вас там все пригорит или не получится, делайте на водяной бане. Там заваривание будет происходить более равномерно и медленнее, ну, вам придется больше стоять, мешать. Тем Более, если это будет э, полная порция, то есть в два раза больше, чем у меня сейчас, то я думаю, вам поднадоест стоять на воде, не мешать. Смотрите, еще такой вариант: если видите, что не успеваете, лучше убрать в сторону, вот так, и как бы размешать, разбить комочки, убрать все со дна, а потом снова вернуть на огонь. Вот смотрите, я крем убрала в сторонку буквально на 20 секунд, и он меня сам загустил, может так сказать. То есть был жидкий-жидкий, я все тут мешала-мешала, убрала в сторонку, отвлеклась на ребенка, и он меня сам стал гуще. Сейчас снова возвращаю на огонь. Прошло 7 минут. Так, вот какая масса у меня получается. Я уже три раза отставляла в сторонку, чтобы у меня постоял, постояла масса. И возвращала на огонь. Огонь у меня маленький, совсем малюсенький. Еще не люблю вопросы по поводу того, какой огонь, сколько времени. Вот конкретно дайте мне, пожалуйста, рекомендации, иначе ваш этот самый... Рецепт отстой. Нету таких рекомендаций нигде. Только если вы придете на живой мастер-класс. Если вы заплатите за это деньги. Если за вами будет смотреть мастер, как вы делаете, что вы делаете и зачем вы это делаете. понимаете? Я не могу дать гарантии. Какая у вас миска, какая кастрюля, какой вы сделали огонь, какая у вас плита, мощность и все вот эти факторы ну как бы играют большую роль. С какой интенсивностью вы мешаете? Ну Это бред задавать такие вопросы. Просто ориентируйтесь на картинку. Раз есть возможность такая. Смотрите, как она хорошо уже прям держится. Кстати, для тех, кто не любит какао, запах какао, можно делать на шоколаде. Причем, если вы делаете на шоколаде, то можно шоколад использовать любой. Главное, если вы берете, допустим, молочный, либо вы берете белый шоколад, тогда регулируйте количество сахара, то есть добавляйте меньше сахара. Если вы берете горький шоколад, ну тогда, в принципе, тоже... В общем, количество сахара регулируйте сами, потому что я не люблю сильно сладкое в последнее время. Все, 10 минут прошло. Масса меня устраивает по своему состоянию, консистенции. Она очень классная получилась. Хорошо заварилась. Я выключаю. Я беру другую тарелочку и перекладываю массу. Покажу, что у меня на дне миски образовалось. Ну вот видите, мне даже миксер не понадобился. Я миксер даже не использовала. Это за счет того, что я убирала мою миску с плиты в сторону. Проверяю. Лопатка должна отставать. Вот что у меня на дне миски. В принципе, оно как бы не пригорело, но немножко. Сильно я здесь не ковыряла особо, чтобы мне вот эти ошметки не попали. Все замачиваю и она потом хорошо отмоется. Пленкой пищевой в контакт нет пищевой пленкой, значит обычный простой пакетик накрываете и убираете в холод. У меня масса будет стоять, ну как бы до завтрашнего утра, то есть на ночь. Если вам надо побыстрее, я уже показывала один раз. Берете поднос какой-нибудь или плоскую широкую тарелку, выкладываете туда массу свою и вам необходимо, чтобы эта масса хорошенько остыла. Для этого ее можно остужать любыми способами. Если это зима, то на балкон открываете окна. Можно в холодильник, можно в морозилку. В принципе, тут уже методы, ну, выбирайте сами. Насколько быстро вам необходимо, чтобы масло остыло. Заварная основа у меня готова, она охладилась, полностью холодная. Масло комнатной температуры, оно мягкое, вот такого плана. Сейчас я его буду взбивать. Здесь одна пачка масла, 180 грамм. Теперь необходимо его взбить в пышную массу до беления. Взбивать я буду ручным миксером. 300 ватт Бош. Жирность масла определяйте сами. Взбивала примерно 5 минут и сейчас несколько этапов, в два, в три добавляю заварную основу. Вот такой крем густой и плотный получился у меня. Подойдет как для тортов, для пирожных, капкейков. И сейчас покажу, как он ведет себя в работе. Вот такой крем получился у меня в итоге. Достойно себя ведет и на украшении, и на оформлении. Так что, кому это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.